как помочь человеку эзотерически избавиться от булимии когда вам будет хотеться то нужно представить где вам это хочется и поднять либо в голову либо из головы и груди опустить живот я об этом уже говорил таким образом мы можем эзотерически помочь себе елена тупикова в Ютубе весной удалили запись где вы показываете как можно расширить струну фуриока на вдохе и выдохе движением рук делается так вот так мы расширяем струну фуриоки. Вдох через зубы, выдох через рот, расширяя струну фуриоки.